Добрый день, с вами Оксана Старкова, и в этом видео я вам расскажу про книгу Андрея Парабеллума и Николая Мрачковского «Инфобизнес. Зарабатываем на продаже информации». Эту книгу вы можете посмотреть про нее в интернет-магазине Озон. Ссылку вы найдете ниже. И тут вы можете что посмотреть про эту книгу. Во-первых, от издателя, то есть небольшое короткое описание. Вот. К сожалению, тут никаких дополнительных глав нету по этой книге. И вы можете почитать отзывы читателей, которые уже эту книгу купили. Вот, я же скажу от себя. Вообще, я считаю, что про инфобизнес это очень хорошая книга. Для того, чтобы вообще в целом понять, что такое инфобизнес. И вообще, как можно зарабатывать на продаже информации. Вот, и для вас я специально отсканировала содержание этой книги, и вы его найдете внизу под видео, потому что для меня, например, вот при принятии решения покупать или нет в интернете вот в интернет-магазине Озон, всегда бывает, вот, не хватает именно содержания, чтобы я увидела в целом, что вообще предлагает автор, то есть о чем автор вообще хочет рассказать. Вот, такое содержание я для вас подготовила, вы найдете его внизу под видео, это будут файлы в в формате jpeg если мое видео было для вас полезным и вы решили купить эту книгу в интернет-магазине озон то у меня к вам будет просьба покупать ее по моей партнерской ссылке эту ссылку вы найдете внизу под этим видео на этом все с вами была оксана старкова в этом видео я вам рассказала про интернет книгу инфобизнес зарабатываем на продаже информации и до встречи в следующих видео Всего доброго!